Алиса, ты еще не одета. У тебя на все про все 5 минут. Да я за 5 секунд соберусь. Хорошо, что у меня есть свой портальчик. Надеюсь, он работает. Вроде да. Так, ну вроде бы ничего. Пап, я готова. Так, а это еще что здесь? Ты что на себя одела? У тебя сегодня танцы вообще-то. А, точно, танцы. Спасибо тебе, Бартанчик! Пап, я готова! Молодец, конечно! Э -э, а как это? Ну ладно, по дороге расскажешь.